Всем доброго времени суток, с вами Катамхали. Просматривать сегодня бой будем на британском тяжелом танке 10 уровня Супер... конь. Карта... Блин, забыл название Старая гавань, игрок Васильев Александр По-моему, 268-й немного вот так поторопился Но успеет он перед смертью здесь еще урона накидать Хотя его еще никто ни разу не пробил. Чудеса. У союзников минус проджета 65. Ну как-то массово здесь противники кинулись. Прорыв. Раз, два, три. По-моему, пять противников сразу. Жестокая здесь будет перестрелка. Не жестокая, а жесточенная, я бы сказал. Счет 0-1. Противники наступать. Опять, кстати, в реплее отсутствует звук движка, но зато я слышу шум воды. <laughs> да, можно услышать другие звуки, когда какие-то отсутствуют. Конь решает, что все здесь. Здесь не не, не выдержи, да? <laughs> Бульвар не вынесет четверых. Надо отступать. Ну, недалеко как-то конь отступил. ждет пока кто-нибудь высунется. вот она первая жертва проджета 65 надо его отправлять в ангар пока его там противники выталкивают остается еще четыре противника 430 там каким-то чудом продолжает сражаться но тем тем самым дает возможность коню отступить еще дальше а если бы 430 с его живучестью Аню, наверное, пришлось бы не сладко. Счет становится 2-3. По прочности команда немного уступает. Ну, конь, конь. Надо было помогать 430-му. Он так долго живет. Еще бы пару тычек успел. Вот, какой пару там уже пяток накидать? Вот он все-таки решает вернуться. А 430-й каким-то чудом продолжает там отбиваться. <звольно> Просто невероятно. Захлебнулась здесь атака противника. В итоге сломалась об 430-го, который <связать> не хотел умирать вообще ни в какую. А вот если бы конь не уехал, а сразу бы здесь остался. То, глядишь, и 430-й мог пережить эту заварушку. А счет равный 6-6 и по прочности тоже вровень. Достаточно быстро так развивались события. Прошло всего три с половиной минуты. Хоть карта и большая, но как-то противники здесь на кратке все сразу. Ну, не все, конечно, но половина команды почти. Ну, добрая треть точно, да, Я Так сокращаю, сокращаю потихоньку. Так что на продолжительность боя не всегда влияет размер карты. Иногда и на маленьких картах бой может затянуться, а иногда на больших. Очень быстро закончится. Все, давай, конь, уезжай. Отсюда я уже не могу слушать этот шум воды. Вот да, чуть за ангар выехал, все, шум пропадает. Обратно вернулся, опять появляется. Я не знаю, слышно его, нет. Счет опять становится равным. 8-8. Тут же 8-9 союзник один ну, здесь на правом фланге противники закончились надо либо куда-то ехать либо идти базу что ли захватывать что еще делать Хоть продолжать терпеливо ждать вдруг получится кому-то пострелять ну надо надоев тогда что ли ехать если понятно что противники всех союзников там на этом фланге уничтожили. Блин, колесники, конечно, достаточно неприятные танки. Бывают такие ситуации, когда они носятся-носятся по карте, и никто в них не может попасть. Да, на средней дистанции, да, и на ближние иногда. Попробуй попади на такой скорости. Там не то, что упреждение конечно, невозможно рассчитать, а просто не успеваешь доворачивать, <разд>, очень неудобно. Особенно, когда смотришь через прицел, он просто пропадает из вида. Четвертого противника удается здесь коню уничтожить. тысячи урона уже хоть почти нанес, при этом не получив ни царапины. Вот сейчас, по-моему, точно поцарапает красочку, выкатывается гриль пятнадцатый, и нет, нет, всего лишь сбивает гуслю. Ну да, краску поцарапал, и все. Теперь надо гриля добирать, перезарядиться ему давать нельзя. Вот они и пригодились. Фугасы, которых больше нет. Выкатывается здесь Удас, то, тоже не удается ему коня пробить. По-моему, Удас здесь немножечко поспешил. Надо, надо идти в клинч. Нельзя дать заехать в корму. Отлично, конь еще и гуслит Удаса, а Удас по-прежнему не может нанести ему никакого урона. Да, конь просто вообще не хочет Еще от ЕБРа там прилетает Непробитие Минус Удос. А, конь уже в одиночку Остался Всех союзников там добрали Ну, кранвагон серьезный аппарат Делаем ставки Кто же первый пробьет коня А это арта. Кто бы сомневался. Вездесущая артиллерия. Мне кажется, зря здесь конь так выкатывается. Да, арты целых две штуки. ЕБР решает встать на захват удается засветить одну арту. Ну, на что конь, в принципе, наверное, и надеялся. Где там? Где там кранвагон уже должен был приехать? Непонятно. Застрял. А рассчитывал он здесь, что получится заехать. Не тут-то было. Так, ну база недалеко. Надо срочно возвращаться, сбивать захват. ЕБР так подумал, скажет, буду я тут мучиться с фуловым конем, поеду возьму медальку, как там она называется, захватчик. Ну, времени вагон, чтобы доехать еще 20 секунд. Вот он, ЕБР. Странно сейчас, ЕБР поступил. Надо было уезжать, он... Не знаю, решил попробовать коня закрутить. Не тут-то было. Минус восьмой противник. Прилетает опять чемодан. Где, где кранваген? Я не понимаю. Почти весь боекомплект расстрелял. Наш сегодняшний герой остается всего 9 снарядов. А вон он, вон он, кранваген обнаруживается. Кранваген наверное не будет там стоять теперь на месте, нет, полетит вперед. Нет, Кранваген все-таки притормозил, хотя вот ему сейчас надо было, мне кажется, пытаться заехать в корму. Ну хотя он на голде и так без проблем в лоб пробивает. Вот сейчас нельзя отпускать, нельзя дать ему перезарядиться, не удается пробить там ВЛД, по-моему, попал сейчас. Супер конь. Если кранваген перезарядится, то все пропало. У него, по-моему, да, там уже с секунды на секунду должен был барабан зарядиться. Он так даже не стал прятаться. Стоял, выжидал. В итоге конь перезарядился быстрее. И девятого отправляет. Отдыхать. Не отдыхать, да, там в следующий бой. Четыре снаряда остается для арты этого достаточно. Максимум потребуется 2. Ну ладно, может быть три, если вдруг суперконь разочек промахнется. Ну хотя и арта там тоже бывает. Ну не то, что танкует, да, куда-нибудь попадешь, там, либо в гуслю без урона или можно в ствол, к примеру, попасть. Ну, с точностью этого танка я думаю, таких проблем быть не должно. Остается четыре минуты до конца боя. Сейчас я бы сказал не напряженный, а самый такой мучительный момент, когда игрок уже понимает, что сделав все возможное и невозможное для победы, остается всего лишь обнаружить одного оставшегося артовода. А карта большая, попробуй его найди здесь, теперь угадай с направлением. Где он засел там, в каком кусте сидит, на какой горке. Из союзников бы хотя бы подсказал да, Кто за боем, если вдруг следил С какой стороны летели фугасы по трассе, Это видно было хотя бы В каком направлении стоит коню двигаться Потому что если он, к примеру, он там где-нибудь Сидит наверху на горке, то все пропало Вот он спрашивает у союзников Где арта? Может никого и нет, все уже вышли Или все молчуны Ну да, времени, в принципе, достаточно, чтобы попробовать базу захватить. Я об этом, кстати, забыл совсем, <смех> что можно базу захватывать. Ну что, попытается арта приехать сбить захват? Или даст все-таки конем победить? Ну или бывают такие, которые начнут вслепую кидать, лишь бы захват сбить. Остается минута там, ну и сколько-то секунд. Летит чемодан, по-моему. Мимо. Конь даже не стал смотреть, с какого направления летит снаряд. Хоть бы посмотрел. Остается 40 секунд до захвата, арта еще один раз минимум чемодан кинет, и если она захват собьет, то все, победы не видать. Вот для чего надо было смотреть, откуда летит чемодан, да? Чтобы понять, где спрятаться надо, за этим зданием, или, к примеру, он там еще, да, маленькое здание есть. Как раз-таки там и пытался сбить захват, артовод думал, что захватчик стоит там. Здесь конем повезло Все-таки удалось довести этот бой до победы Немного не хватает до 10 тысяч урона Да, такой более красивой цифры Но все равно бой достаточно хороший Всем спасибо за внимание Не забываем подписываться на канал Кому понравилось, обязательно ставим понравилось Всем удачи, до новых встреч, пока-пока